Нередко встречается обиды на самого себя, это довольно серьезная задача, потому что обидевшись на самого себя, ты резко снижаешь вибрации и начинаешь себя поедать. И эта обида самого, на самого себя может вылиться в очень серьезные проблемы, даже гораздо большие проблемы, чем ты обиделся на кого-то, потому что ты не просто, несешь обиду, ты еще этой обиды, этой энергией уничтожаешь себя. Но как же избавиться от этой обиды на самого себя? За что обижаются чаще всего на себя? Что-то не так сделал, не так сказал. Ну, в общем, что-то произошло не так, как ты хотел. Но здесь надо понять, что жизнь, она всегда состоит из опыта она всегда состоит из эксперимента, она всегда стоит из проб и ошибок. То есть это и есть жизнь. Просто идти по ковровой дорожке все время на зеленый свет не получится, ты так ничему не научишься. Поэтому в жизни происходят разные события, где тебя, тебя ставят перед перекрестком, перед выбором, и ты можешь допускать какие-то шаги не туда и так далее. Важно не то, что ты допустил какой-то не тот шаг, важно, что ты его не повторил. Вот это уже важно. А то, что ты сделал ошибку, ну это твоя проба, это твой творческий процесс, ты ищешь, это нормально, это естественный процесс. А вот повторять, конечно, ошибки, ну это уже... Uh, уже нежелательно. <смех> Особенно если много раз повторяешь, что это явно уже говорит, что человек, с человеком что-то не в порядке. Но один раз ты всегда имеешь право сделать не так, и мир это поймет, и мир это примет, и тебе, у тебя не будет проблем. Только не занимайся самоедством. Делать какое-то телодвижение и бояться. Сделай, что ты сделаешь не так, не нужно. Спокойно делайте. Да, сделал не так. О, понял. Был неправ. Сейчас сделаю по-другому. То есть вот в таком режиме живя вы легко уходите от всех обид на себя. И дальше жизнь уже складывается совсем по-другому. Я специально записал для женщин, они чаще всего тоже несут обеды на себя, записал записал видеокнигу который называется женщине можно все и три восклицательных знака то есть все вот, посмотрите эту видеокнигу э, и женщине можно все и вы глубоко поймете, что там она идет, по-моему, два часа, то есть за два часа вам точно станет ясно, как действовать в каждой ситуации, чтобы у вас не было обид на себя, чтобы вы себя не корили, чтобы вы не занимались самоедством, чтобы вы жили гласно и радостно, спокойно совершая те или иные телодвижения, то, что женщине можно все.